Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей и вы попали на канал Акигай И я специализируюсь на техническом анализе голого графика Мы здесь с вами обучаемся техническому анализу прямо на наших примерах Делаем свой анализ, делаем прогнозы И вы уже сами думаете своей головой и решаете, что делать с этим анализом Напоминаю, что у нас есть обучающий проект Который мы недавно открыли Здесь будет все, что нужно для начинающего трейдера все абсолютно бесплатно, в ближайшие пару дней я также планирую выпустить обучение с Money Management и риск Management. У нас уже 10 тысяч, поэтому приходите, подписывайтесь и обучайтесь. Итак, в этом видео мы разберем локальную картину биткоина, что вообще у нас происходит и к чему цена у нас идет. Напоминаю, что я уже несколько недель топлю за лонг. Из-за данного сигнала, который я здесь нашел, я буду топить за лонг, пока этот сигнал не аннулируется. Аннулируется он в тот момент, когда цена пробьет уровень 30 тысяч окончательно. Данный сигнал подразумевает движение к уровню 45 тысяч. Вот до сюда. Это у нас недельный тайфрейм, то есть глобальная картина, именно поэтому мы в локальной картине рассматриваем ланги. То есть у меня такая логика анализа, я привык так работать, что если у нас глобальная картина говорит о повышении, то я в локальной картине смотрю только повышение. То есть у меня должно быть все а, синхронизировано. И до закрытия данной недельной свечи остается у нас 2,5 дня. Если у нас она закроется вот таким вот образом, как сейчас, то есть продержится на одном уровне или будет даже выше, чем а, сейчас то наш сигнал на повышение только усилится из-за данного односочного паттерна, который указывает на повышение и который образовался при ложном пробитии. Паттерн с большой тенью снизу. Итак, мы в позапрошлом видео предполагали движение. Первая цель у нас была 35 тысяч, и потом, смотрите, мы предполагали, что цена дойдет до основания данной красной свечи. Вот у нас красная свеча длинным телом, основание служит хорошей областью сопротивления. Мы предположили, что цена дойдет до первой цели 35 тысяч, и потом скорректируется на 50% от данной свечи. Сейчас сценарий полностью реализуется Возможно, цена уйдет немножко еще пониже Судя по локальной картине, сейчас мы ее рассмотрим То есть коррекция вполне предсказуемая, вполне вероятная И потом уже можно, по моему мнению, ожидать движения вверх Напоминаю, что это мое мнение, мой субъективный взгляд на рынок И не советую слепо следовать моим прогнозам Думайте своей головой, соблюдайте правила риск-менеджмента и money-менеджмента Ставьте стопы и не захотите на суммы более чем 5% от депозита Итак, первая цель в тысяч у нас реализовалась Теперь мы ждем закрытия второй цели на лонг Это уровень 37 тысяч. Теперь переходим, друзья, в более локальную картину, тайфрейм H4. Здесь что мы можем увидеть? Смотрите. Мы можем здесь нарисовать, давайте прямо на платформе это сделаю, трендовую линию сопротивления, вот по этим максимумам, и трендовую линию поддержки. Обратите внимание, что трендовую линию поддержки можно нарисовать разными способами. Смотрите. Можно рисовать это вот таким вот образом, и тогда у нас будет здесь параллельный канал восходящий. И вполне вероятно, что... Цена у нас дойдет до трендовой линии поддержки и отскочит дальше вверх. Или же трендовую линию поддержки можно рисовать вот таким вот образом, затрагивая самый-самый минимум здесь при пробитии ложном, Вот таким вот образом и получится у нас такой вот клин, который уже пробивается вниз. И потенциал у нас до уровня 32 тысячи Потенциал понижения. Но обычно вот такие вот тени я не рассматриваю. Огромные тени, то есть это ложное пробитие. И для меня картина выглядит скорее вот таким вот образом. Вот таким вот. Далее откроем таймфрейм H1. Здесь у нас та же самая картина. Давайте посмотрим на свечи. В принципе, здесь нет явного преобладания ни покупателей, ни продавцов. Обратите внимание, что свечи на повышение не особо уверенные, И свечи на понижение еще более неуверенные. То есть мы видим тени снизу, очень маленькие тела. Присутствует на рынке неопределенность с уклоном на повышение И, друзья, напоминаю, что паттерны на больших таймфреймах могут реализовываться достаточно долго То есть, вот мы здесь нашли с вами паттерн, указывающий на повышение И он у нас реализовывался по потенциалу целых 5 дней То есть мы здесь прогнозировали повышение до уровня 42 тысячи У нас оно реализовалось и прошло 1, 2, 3, 4, 5 дней С момента начала данного движения С момента нахождения данного паттерна Здесь мы нашли с вами паттерн, указывающий на повышение, и опять же реализация может занять достаточно большое время. Минимальный потенциал уже отработан, это уровень 35 тысяч, но нам, естественно, этого недостаточно. Плюс ко всему присутствует паттерны на недельном тайфрейме, здесь они могут реализовываться все те же самые 5 недель или больше. То есть будьте к этому готовы. Итак, давайте рассмотрим несколько сценариев локальной картине. То есть в локальной картине присутствует некая неопределенность, и важно разобрать а, возможные самые вероятные сценарии. То есть сценарий таков, что здесь можно рисовать трендовую поддержки. Здесь трендовый уровень сопротивления. Получится у нас фигура клин и потенциал до экстрема, до уровня 32500. То есть вот до сюда цена может вполне дойти, судя по данной фигуре. Или же, друзья, можно нарисовать трендовую уровень поддержки вот таким вот образом. Вот таким вот, по этим минимумам. Вот раз, два и три. И потенциал движения вниз до уровня 33000 ровно. И потом можно ждать отскок. Итак, друзья, подводим итоги всего того, что я сказал в этом видео. Сигнал на повышение у нас сохраняется, судя по дневному тайфрейму. Минимальная цель, минимальный потенциал у нас сработал. Цель в 35 тысяч у нас закрылась. Потом предполагали движение вниз с этого уровня на 50% от этой свечи. 50% этой свечи, это у нас реализуется. Возможно, еще небольшое движение вниз, и потом отскок наверх. Потенциал опять же на повышение, судя по недельному тайфрейму, судя по дневному тайфрейму. А в локальной картине, все же у нас пока что понижение. То есть присутствует такое противоречие то есть неопределенность. Первая цель у нас сработана. Ждем теперь пробития данного уровня сопротивления. И второй цель 37 тысяч. Друзья, вот такая вот ситуация с биткоином. Пишите в комментариях, что вы думаете о биткоине. Пишите вашу обратную связь. Ставьте палец вверх этому видео, если это видео было для вас полезным, информативным Подписывайтесь на канал, очень еще не подписаны Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полез для вас видео Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побеждайте, друзья И всем пока!